Времени суток, дорогие друзья, с вами Илья Лебедкин, являюсь со основателем платформы Демида Проject. Приветствую вас, уважаемый друг, на связи с вами Елена Кандиусова. Дорогой друг, тебя приветствует Дмитрий Олегнович, тренер твоего успеха. Знаешь ли ты те системы автоматизации, которые обязательно приглашают тебя именно в свой проект, а ты не хочешь туда идти? Ты хочешь развивать только свой? У меня для вас отличная новость. 1 декабря мы с командой открыли нашу обучающую платформу Demida Project. Платформа предназначена для всех сетевиков и интернет-предпринимателей. Наша команда разработала уникальный сервис, с помощью которого ты в ближайшее время уже заработаешь свои первые 100 тысяч рублей и приведешь 100 партнеров в команду. Мы это уже сделали за два дня. И сегодня хочу сообщить вам просто потрясающую новость. О том, что сейчас будет ошеломительный предстарт, и вебинар в этот вторник, на котором вы узнаете про возможности заработка в интернете с минимальными количествами возражений. Также вы узнаете про возможность получения по 100 партнеров ежемесячно в ваш бизнес без перехода в другие проекты и компании. Еще, друзья, вы узнаете про возможность использовать самые передовые инновационные инструменты для продвижения вашего бизнеса первыми. Итак, начало 10 декабря, ровно 19 часов по московскому времени.